Мне казалось, что время вагон Все успеется, все впереди Только поезд покинул перо, И давно уже в дальнем пути Кто успел, тот и цел Кто отстал, тот и пал Кто успел, тот и цел Кто отстал, тот и пал Мне казалось Пути нет конца И моим башмакам с носом нет Только осень уже у крыльца. И поблек за туманом рассвет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 Часы будут ждать, и любовь никогда не умрет, Только поезд уже не догнать И никто меня дома не ждет, кто успел, тот и цел. Тот и пал. Кто успел, тот и цел Кто отстал, тот и пал Мне казалось, что жизнь навсегда Мои песни еще зазвучат. уходят в закат, поезда, лишь колеса обрелся стучать, кто успел, тот и цель. кто отстал, тот и пал. кто отстал, тот и был.